Вы знаете, откуда берется информация в интернете? Ее туда загружают обычные люди. Такие же, как я и вы. А почему они это делают? Им что, нечем заняться? Им за это платят. И сейчас я вам покажу, как это работает. Перед вами рабочий стол моего компьютера. Сейчас я создам здесь word файл. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на экран. Создать документ Microsoft Word. Документ создан. Открываем его и, ну, например, печатаем стих. Самый простой, четыре строчки. Ромашка полевая, зеленый лепесток, белые реснички, желтенький глазок. Вот такой незамысловатый стишок. Теперь мы сохраняем и закрываем. Вот он наш файл. Сейчас мы открываем специальный сайт. Вы видите его. Нажимаем на кнопку «Загрузить файл». Выбираем наш документ. И ждем, пока он загрузится. Как видите, файл успешно загружен. Баланс мой пополнен на 232 рубля. Нажимаем кнопочку «Ок». Еще у меня есть, к примеру, фотография. Вот она. Я делала ее летом, когда гуляла по лесу. Давайте загрузим ее на тот же специальный сайт. Открываем, нажимаем «Загрузить файл», выбираем фотографию и загружаем. Ждем, пока она загрузится. Все происходит достаточно быстро. Итак, мы видим, файл загружен. Мой баланс пополнен на 311 рублей. Нажимаем ОК. А теперь давайте, ну, например, создадим блокнот. Все же, да, создают блокноты, Вот текстовый документ. Открываем его. Ну, давайте напишем, я не знаю, привет, мир. Вот такое сообщение. Закрываем. Сохраняем. Вот он у нас этот текстовый документ. И опять открываем наш сервис. Нажимаем загрузить файл. Вот он наш текстовый документ. Загружаем его. Ждем, пока загрузится. И как мы видим, файл загружен. На баланс зачислено еще 407 рублей. Нажимаем ОК. Таким образом, за три файла, которые я только что загрузила, я получила 950 рублей. А теперь давайте выведем деньги. Нажимаем «Вывести деньги», вводим реквизиты. Как вы видите, деньги можно вывести сразу на свою карту или на электронный кошелек. Нажимаем «Вывести», средства выплачены на мой кошелек. Я загружаю, люди получают, интернет платит. Все предельно просто.